Всем привет! С вами ФСирк, и сегодня мы поиграем в бесплатную игрушку RoboCraft. Сборка, езда, бой. Естественно, выбираем русский язык, входим со Steam, и это мой первый вход. Введите имя, значится Ирк. Все, теперь оно занято. Че? Что? Окей. Mr.fs.org. Оба-оба-оба. А оно ну, не используется. Если вы хотите получать новости игровые предложения Robocraft прямо на свою почту, укажите ниже свой адрес. Напомните мне позже. Нажмем. Так, соединение с сервером, проверка, подтверждение, загрузка игровых данных, инициализация... И вот оно, мы поехали. Введите лист для просмотра списка глобальных каналов или join, чтобы присоединиться к каналу Добро пожаловать в Robocraft. Так, вот такая максимальная графика здесь. Здесь мы можем изначального своего робота, как я полагаю, отредактировать. Но... А, даже выбрать из существующих, кем мы будем играть, шуль так... What the fuck. Причем, смотрите, жестко падает FPS. <laughs> жестко, жестко, жестко. Поддержка, отзывы, вопросы, ответы. Редактировать, тестировать, скопировать, настроить, загрузить, разобрать. Эм, что? Здесь что за плюсики? Так, видите, имя пользователь. Добавить пользователя по имени. Регистр не учитывается, друзья, клан. Это что за банка? Поменять аватар? Давайте сменим. Так, я хочу робокрафт. Ну, типа, или этот, или этот. Ну, типа, вот этот пускай будет. Выгрузите свой пользовательский аватар, только премиальные пользователи могут публиковать индивидуальные аватары. Даже после того, как истечет срота вашей премиальные версии. Не, я не буду ничего загружать. А, так. Редактировать, тестировать. Играть, инвентарь, пункт управления, магазин предметов, завод. Так, инвентарь, да, у нас. Средний куб, средний борт, средний угол, средний внутренний. А, то есть тут мы можем, я так полагаю, накидывать сюда эту всякую дичь. Разблокировано, разблокировано, разблокировано. А как? Так, основа. Движение. А, то есть мы с нуля можем все это дело собрать. Ну и поставить пушечки. Что это? Спецсредства и декорации. Понятно, ничего нету. Играть мы можем в многопользовательской игре, одиночки и особой... Играйте так, как вам нравится. Так, пункт управления. Здесь мы видим дерево технологий. Открыть части более высокого уровня. Ежедневные квесты. Выполняйте квесты, чтобы получить награды и рейтинг на уровнях. Ваш прогресс на всех уровнях. Итак, дерево технологий. Египетская сила. Так бы сказали в Воронинах. Но тут реально жестко много всего и все крылья, реактивные двигатели. Это, кэша пипец. Знаете, что это напоминает? Какие-нибудь браузерные игры, где куча всякой штуки, которую можно исследовать, внедрять. Прикольно. И это все дело... Так, можно купить за... Как мы видим, вот эту валюту. Доступно. А, это очки технологий. За очки технологий покупается. Где-то за одну очку, где-то за два... И неизвестно, что даже лучше Ну так, ежедневные квестики у нас Отрадная игра Проведите три битвы вместе с другом 15 тысяч опыта Рабочасти на 5000 Что э -э, есть случайный? Давайте А, это завтра, чтобы получить новое И понятно, давайте случайно наберем Пробегом по шоссе Сыграйте три игры с роботом на колесах или лыжах. Ну, типа мы выбрали квест, что ли, так? И рейтинг на уровнях. Что тут? Уровень 1, текущий рейтинг, бронзовый уровень. Да, это такое реальное ощущение, что какая-то браузерная игра, хотя это не в браузере все. А, магазин предметов. Тут можно покупать это все интересно за ваши декор-кредиты за декор-кредитики у вас недостаточно валюты глаза разблокируйте базовую деталь в дереве технологий и ежедневный комплект частей для маски саблезуб. декорации главрак короче тут все все все все предлагается понятно я все понял Uh, так, а что тут еще? больше ничего. Так, магазин принят, завод. Ёлки-палки. Это заработанные робочасти, которых ноль. Мы можем их получить, но не можем. Здесь мы можем найти из всего этого списка, я так полагаю, какие-то вот эти штучки. Чаще всего покупаемые, то есть этих роботов покупает. Тут можно вот побольше результатов загрузить. Прикольно. О! Интересная машинка. Ну-ка нажмем. Так, создан демо Уровни робота Т4. ЦП робота стильбой. Продажа 17. Мы можем его получить. Дать получим. Робот заблокирован, у вас нет деталей, необходимых для загрузки этого робота. Ээээ, я понял. Я понял. Прикольная штука, этот завод. Так, магазин мне не надо. Так, магазин предметов. Завод. В общем, прикольная штука этот завод. Тут, по сути, получается, у нас есть роботы людей, которые. Тут вот играют, они, получается, их делают, выгружают сюда и можно их себе загрузить и играть. Это очень круто. Так, есть магазин, давайте глянем, что здесь. Ага, здесь у нас Steamка грузится и предлагает премиум пожизненно за 577 рублей. Так что вы можете взять эту игру премиум. Класса, скажем так. Сейчас обычная базовая. Так, вот не совсем я понял, как это можно тут и юзать. Давайте попробуем. Так, тестировать, скопировать, настроить. Загрузить, скорее всего. Загрузить робота в общественный завод. Этот робот будет загружен в общественный завод робота Робокраф. Все поля отмечены должны быть заполнены. А, ну вот таким образом у нас получается все это дело и загружается в магазик Вот, мы можем нажать настроить Настройка управления роботом Настроить управление роботом Выберите метод управления роботом В этой ячейке гаража С помощью камеры С помощью клавиатуры Относительно камеры Танки поворачиваются навстречу камере И боковая езда Ну типа ок хе хе хе Отсек с Варт Hulk. Тут такая вот фигнюшка. Ладно, я понял. Можно все это дело скопировать. Вопрос куда? А, то есть вот сюда он копируется. Прикольно. И тестировать. Что есть тестировать? А, то есть у нас грузится целька. Этот робот. Ух, -мо! Это What the fuck, а! Все, я приехал Здоровье робота Так, о, у нас увеличение есть Прикольно Цельки расстреливаем Интересная облака Ощущение, что это какая-то статическая картинка Что там колбасец? О, это мы мышкой так управляем еще. Однако, да. Кручу мышь, и получается наша тачка крутится, вертится. Так, ну назад. А, воскрешение. Что? Хе прикольно. В общем, назад главное меню. Короче, здесь можно нового созданного робота сразу же проверить, что очень круто, загрузить его в магазин. Только как он называется? В завод он называется. Можно разобрать. Давайте разберем. Внимание, вы собираетесь забрать робота и удалить отсек из гаража. Разобрать. Вот так происходит удаление. Тестирование. Мы можем еще редактировать. Так, допустим, давайте... Это что у нас за? О, динозаврик. Давайте его скопируем. Побовом. И нажмем редактировать. Ох, ⁇ ё-моё. Это что за портал? Так. Переместить вперед. Переместить назад. Переместить влево-вправо. Инвентарь, тап. Так, и чё, эту хрень мы взяли? А куда мы ее добавили? А, то есть вот мы выбираем, куда добавить. Смотрите, зеленый кубик. Оба-на, на тебе. Понял, да? Можно еще зафигачить. А вот интересно... А, во, вращать мы можем, ну-ка. Ну-ка, Киш. Как тебя убрать-то, блин? Да, блин. Да. Все, я убрал эти зубы. А, Нажмем вэшку. Будем вращать. о о о Во, круто, круто, круто. Так, добавить так-тап. Средний зуб. Это все зубах, что ли? Так, ну-ка, сейчас сюда вот долбанем. О, Во, поинтереснее получился. Ну, тут у него что-то, какая-то проблема нарисовалась с зубами, ничего не поделаешь. Так, ну и вот здесь вот я думаю, вот такую штуку будет интересно поставить. Оп. Блин, надо было повернуть ее. Так, если мы крутанем... Ах, блин. Нет, не прикольно получается. Тап. Совсем не прикольно. Давайте вот эту штуку попробуем поставить. Так, вышечка. О, отлично. Короче, вы будете сюда стрелять, да? Она такая хоп и обратно будет. Хоп, обратно. Все, короче, мы поставили защиту неплохую на зубы, чтобы э, не прилетело как следует здесь. Тоже можно, в принципе, поставить. Так, так вот так вот. Во. Во-во, отлично, отлично, отлично. И вот здесь еще, и вот здесь. Ну, чтобы прям отлетало по полной программе. Так, ну здесь уже, видите, нельзя поставить. Я бы, конечно, еще поставил. И, конечно же, на язык. На язык нельзя. Только вот тут вот. О! Во, просто огонь! Все. Шикарно. У него защита рта, языка, зубов. Что очень круто теперь есть. Так, мы можем нажать какую-то кубопушку, раскраску. Так, движение вверх, о, мы можем летать. Можем вниз опускаться. Кубопушка один. И что это? А это зачем вообще? А нафига она там? Прикольно. Так, окрашиватель. А, кубопушка это вот как раз-таки стройка, да? Типа. Так, окрашиватель. И каким цветом у нас сейчас все это дело будет краситься? Это белым. Что там произошло? А как цвет поменять? Э, зеркальный режим М Хе Так, робот вверх Куда вверх-то? Робот вниз О, он вниз пошел Но это вверх работает Что-то как-то кнопки неправильно Отмена Z, сохранить, тестировать, сохранить и выйти из Escape. Эм, да. Почему я не могу покрасить вопрос? О, о, о, о, интересное. О, о. Да, тут так оставим, но здесь от белым еще. Дайте защу. О, о, о, поинтереснее стало наш. Дружище выглядеть. Так, вот сюда. Ну это типа знаете, что это у него блестит. Блестит. Блестит все. Все блестит. Сюда вот блестит. Скажи черным, но вот я не знаю, как черным, поэтому будет белым. Так. Здесь вот а что, по-моему, там у него другая была система? Так. А, вот, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. А. Зеркало. Зеркальное надо отражение. Зет-отмена. Э, вот, вот, вот, вот, вот. Это, короче, у него голова будет блестеть. И еще будет блеск на кончике хвоста. Вот. Наверное, вы в фотошопе ставили когда-то блеск. Может быть, в джимпе. В общем, вот такие блестяшки теперь у него есть. Тут побольше блеска надо сделать. Как-то вот... Так, вот, чтобы со всех сторон блестел хвост у него. Во, во, во, во. Все, сохраните, и выйти. сохраните, и выйти. Отлично, мы сделали вот такого суперского дракошу. Доработали его, потому что он не совсем был хорош. И теперь, я думаю, стоит нажать кнопку играть. Здесь многопользовательская игра под подбору. Так, давайте, наверное, так... Так и нажмем. Т. Т2 я выбрал, он не захотел, ну ладно. Очки захвата добычи, борьба за ядро, уничтожение базы. Е-бойс, погнали! Так, что тут сжать. О, баба за Вообще огонь, пацаны, что застряли? Давайте, давайте, давайте, вперед. Я белый и пушистый. А шо это вы не захотели сюда бежать, а? Так, дальняя точка, ее захватывают. Ой-ой-ой! Ракоша! оп оп оп оп, -оп. Я их отвлек. Я их отвлек. Ч ⁇ офигели что ли? Э. Ч ⁇ офигели что ли? Э! Дайте, я побегу. Бесполезно мне бежать Ну ты вообще. Так, сейчас меня возродят Воходно все будет окей Фигом, зараза летучая Так Ну вот я возродился Сейчас вас дракоша накажет. Всему офигели. Блин, стяжка на нем играть-то я смотрю. Надо реально на тачки брать. Сейчас мы тебя объем. Поди на небо. Что с этим пацаном не так, я не знаю. Давайте захватим эту Точечку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И you точка наша. Отлично. Дракошка, бежим-бежим-бежим. О, мы как-то выхилились. Круто. Там вот... Такие гады летают. Реально, валяют отсюда Ты куда улетел, а? Так, ты вместе, да? Месть, да? Ше, что? Ты ели, что Чё я не могу стрелять, а? Ё-моё! Потому что вот этот паразит был, бандит. Вали отсюда, нафиг! Всё, убегал. Ну, только шанись, а! Блин! Ох уж вы какахи, а. Пацан, ты не успел. Нас всех разбомбили уже. Просто ты не успел. И у них больше процентов. Больше точек занято. Все точки заняты. елки палки Так, я думаю, знаете, что надо сделать? Надо идти в попот. Че? Нам надо реально получить энергию где-то это будет. Так. Сейчас -а -а, мы тебя разобьем. А ну пошел отсюда. Ты что такое толстая? Да е-мое. Че, офигел, что ли? Three, two, three. Так, ну что ж, мы сыграли впервые в робокрафт. Uh, свое мнение я скажу следующее в общем uh, получить премиум получить просто нам дали опыт за битву 14 почти 15 тысяч бонус отряда до 25 процентов 0 и бонус за уровень 700 35. Премиальный бонус плюс 25. Уровень мы получили 5. Не в клане. Вступите в клан, чтобы получить бонус. И общий опыт 15 тысяч. Собрано робот частей. 4635. Премиальный бонус. Короче, ничего такого мы не получили. Получили достижение бронзовый рейтинг. Текущий рейтинг на уровне 1 бронзовый. Продолжить. Уровень повышен, получено очков технологии X1. Нам продолжить. Еще получено X1 очков технологии. И еще получено X1 очков технологии. Уровень повышен. X1. Эээ... Древо технологии. И и что-то ничего не понятно. Пункт управления, дерево технологии. А, 4, то есть мы теперь можем э, потратить 4 штуки на какие-то штуки. Э, вот интересно, эти штуки будут применены ко всем роботам или нет? И опять же, в какую сторону копать? Вот я смотрю, всякие ресурсы будут нам доступны. Шоковый эми модуль тут какие-то стержни, кубы, механические ноги, рулевое колесо, колесо, короче, тут открывается все такое, Но нам нужно, наверное, пушечки, плазма, курсовой лазер, лазер второго уровня, что ж, давайте лазерочек кашнем, что ли, или что мы будем кощать я даже не знаю, рельсы зачем-то. Так, ну, допустим, рельсы первого уровня. 18 пентов лопс. 22 пентов лопс. Рейтинг робота 18, 220. 22600. И что еще, прочность побольше. Масса побольше. Урон. Короче, все побольше. На восстановитель на восстановитель третьего уровня. Используйте очки технологии для разборки и отмена. Лечащий тип оружия используем для союзников. Ух, елки-палки. Так, интересная штука. Давайте нановостановитель качнем и мы поиграем хилом. Вопрос-то где он? Этот хил тут. Тут еще, смотрите, есть четвертого уровня нано-восстановитель, но у нас пока ничего нет на него. Давайте возьмем какой-нибудь там лазер. Так. Эм... Дракоша у нас что-то этот не очень. Как я понял. Тут вот есть э, такой вот петушок. Есть такая вот какаха. Такой вот робот. Блин, они все, э, кроме вот этого, какие-то убийственные, жестко убийственные, причем. Ух. Даже не знаю, давайте быстренько. Попробуем сыграть, но, скорее всего, это уже будет в следующей серии. Если вы хотите больше серии по робокрафту, то пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, прожимайте колокольчики, чтобы не пропускать новые серии. Ну и в следующий раз, скорее всего, мы уже попробуем сыграть вместе с Делом. Что из этого выйдет, увидим. Всем спасибо за внимание, с вами был Офисерк и всем пока!